Вышивка с шевронов, в отличие от художественной вышивки, требует высокой точности, особенно касается букв и других мелких элементов, которые имеют ширину колонок до 1 мм, а высоту некоторых букв меньше 5 мм. Эти размеры находятся на пределе возможностей современных машин, у которых... Минимальная величина отработки пялец составляет 0,1 мм. Кроме ограниченных возможностей вышибальных машин, могут добавляться дефекты вашей машины. Особенно касается бытовых и те, которые имеют крепление пялец в одной точке. Для проверки вашей машинки сделаем тестовый дизайн и вышим на маленькой скорости, затем на большой. После этого проанализируем результат. Нажмем кнопкой правой клавиши на пяльца Мои пяльца. Тут предлагает набор пялец. Я выберу те, которые мне подходят больше. Нажму стрелочку, а мне перенесутся направо. Я соглашусь. Выберу показывать. Соглашусь. У нас показаны пяльца. Винт для затягивания пялец внизу. Вверху эти пяльцы крепятся к кредке. Обозначим условно место крепления, построив прямоугольник. Красная область показывает рабочее поле этих пялец. В данном случае это 140 мм на 200. В пределах этого поля мы построим тестовые дизайны. Для начала выберем прямоугольник. Поставим слева внизу и построим. Отпустим. Выделение. Выберем строчка. Правой клавишей параметры выберем 2 мм клавиша Enter. Выберем показ цветов и объектов. Увидим вверху место крепления вектором и прямоугольник. Добавим. К этому прямоугольнику возврат. У нас получается два прямоугольника. Один вышивается против часовой стрелки, а другой по часовой стрелке. Добавим элементы. Для этого выделения выберем эллипс. Построим в нижнем углу эллипс. Клавиша Enter. Выделим. Заполним сатином. Правой клавишей параметры 4 мм. клавиши Enter. Отодвинем его стрелочкой от стройщик. Продублируем Ctrl D. Удерживая клавишу Shift за маркер, уменьшаем дубль. Выделяем и сделаем толщину 1 мм. Клавиша Enter. Выделим эллипсы, Ctrl D, начинаем тянуть направо и нажимаем клавишу Ctrl. При этом они двигаются точно по горизонтали. Выделяем эти эллипсы еще раз, Ctrl D и начинаем тянуть вверх. Построение закончено, мы выделяем построенные элементы, Ctrl D, дубль тянем в сторону. Это показывается наши построенный элемент в идеале. А в пределах пялец будем показывать возможные проблемы, разберем их причины и будем делать выводы. Но для этого заправляем в пяльца нетканную ткань, потому что перпендикулярное положение утка основы могут привести к неравномерному заполнению на эллипсах. Добавляем стабилизатор. В крайнем случае можно заправить искусственную кожу. Вышиваем и рассматриваем. Для этого отключаем объемный просмотр. Если в прямом и в обратном направлении строчки совпадают, это на вышивке, значит Первый тест, машинка прошла. Если у нас одна из строчек не совпадает по горизонтали, по вертикали, значит машинка шевроны вышивать не будет. Если дефекты образуются на стороне противоположной крепления, значит проблема в плохом креплении пялец. В результате эти пяльца... Ну как говорят народие болтаются. Если дефект располагается по всей области, значит скорее всего проблема в зубчатых ремнях, которые идут от шаговых двигателей к каретке. Смотрим дальше. Эллипс. На большой скорости в некоторых местах ширина стежка больше заданной. В других местах меньше. Это подтверждает первый тест, но дает еще информацию к размышлению. У нас верхние стежки провисают. Мы стараемся компенсировать провисание и увеличиваем натяжение верхней нити. У нас провисание устраняется, однако на узких элементах у нас нижняя нитка начинает выступать. Это может говорить о том, что у нас... Проблема с креплением пялец, приводными ремнями, а также на большой скорости возможно резонанс пялец машинки. Поэтому вышивку надо выполнять на другой скорости, желательно на более низкой. Узкие элементы также могут быть шире, чем заданный 1 мм, а могут вообще вышиться строчкой, без всякого зигзага. При этих параметрах вышивка узких колонок, например, на буквах, невозможна. Такой нехитрый тест дает информацию и о других неисправностях машинки. Например, можно определить условно неисправность памяти, шаговых двигателей, ремней, проскальзывание шестеренок, сигнальных шин, питание и многое другое. Но наша задача проверить условно-исправные машинки на возможность вышивать качественные шевроны. Кроме технической составляющей создания шевронов и именных надписей требует особых приемов разработки дизайнов.